Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы» с вами Лилия Степлина. Почему женщины не реализуют себя в профессии до 40 лет? Некоторые женщины реализуют себя и в 23, и в 24, но около 40, даже я бы сказала после 40, женщины не как будто бы находят свою вторую реализацию. Но, к сожалению, есть женщины, которые не находят тогда, они в неком таком состоянии прострации, когда им хочется реализоваться. И здесь нужно включить такое состояние, как будто бы ты только начинаешь забыть свой возраст забыть что у тебя там есть дети обязательства просто подумать чего я хочу что я умею чем я отличаюсь от других какое мое умение будет полезно людям что они будут за него платить и когда вы получите ответы на эти вопросы тогда после этого нужно составлять пошаговый план как мне реализоваться в том что я понимаю почему бесплатное не дает глубоких изменений очень много очень ценного материала в свободном доступе, как в моем аккаунте, так и, собственно говоря, и в других аккаунтах. Когда вы не заплатили за тот или иной материал, вы к нему относитесь как неценному. Ну, это же есть всегда, это же доступно, это же э, как будто бы для всех. И вот, смотрите, в этот момент, когда вы так рассуждаете, вы не цените то, что вы берете. Это раз. Второе. Ни в одном материале, который в свободном доступе, нет полностью всего такого цикла, я бы сказала, от начала до конца, есть только какие-то вырванные кусочки. И когда вы пользуетесь только вырванными кусочками, вы не можете совершить глобальные изменения. Глобальные изменения происходят тогда, когда вы беретесь от начала, в процессе все мы застреваем, у нас получается самосаботаж, нам хочется бросить, и этот процесс бросить не дает тогда, когда вы идете в некой системе, либо в курсе, либо в длинном сопровождении, либо в каком-то взаимодействие с коучем, с тренером, с наставником, и тогда вы получаете результат. Не бывает бесплатного сопровождения на результат. Либо вы член команды, и тогда ваш наставник зарабатывает на вашем труде, и вас будут вкладывать, но это не бесплатно, это за ваш труд. Либо вы платите деньги, и тогда вкладывают конкретно в вас, не навязывая вам идеи какой-то компании или... Свои собственные, потому что вы являетесь человеком, купившим услугу. Я для себя здесь ответила на такой вопрос. Если я не куплю то, что мне нужно, тогда, когда мне нужно, я потеряю самый ценный ресурс – это время. Это время, за которое я могу заработать гораздо больше. Это время, за которое я могу быть в разы счастливее, в разы успешнее. Поэтому платить или не платить, тут уже решайте сами. Где же эта энергия? Вот Мы очень часто говорим про энергию. Энергия всегда стоит за ценой. Целью. Когда вы понимаете, зачем вам это делать, ради чего, когда у тебя есть ответ на вопрос «ради чего», тогда за этим приходит энергия. Энергия еще не приходит тогда, когда ты не понимаешь, что делать, а предыдущий опыт или полученная эмоция говорит тебе о том, что это не принесет результат. А второй вопрос про энергию – это то, что мы управляем своим физическим состоянием. Сколько мы спим, как мы засыпаем, как мы просыпаемся с какими мыслями, что мы едим, что мы кладем внутрь себя, мы кладем внутрь себя и в голову, и в желудок, и мы как ни крутите, но мы физическое тело, физическое тело должно высыпаться, должно быть сытым, и соответственно у нас будет очень такое хорошее внутреннее состояние. Почему? Мы прилетели сюда, в Дубай, несмотря на карантин. Я работаю с людьми, я бизнес-тренер, я коуч, и у меня в сопровождении большое количество сильных людей-предпринимателей. Плюс у меня есть мой бизнес, который, вот хотите верьте, хотите, энергетически зависит от меня. Если у меня нет сил, если я уставшая, я не могу накачать энергией ни свою команду, ни своего мужа, ни себя. И я планирую отдых каждый квартал. Каждый квартал, я считаю, для меня важно наполняться новой энергией. Есть у меня на это деньги или нет? если это цель, если это прописано, у вас будут на это деньги. Почему девушки хотят выйти замуж за богатого? Во вчера я плавала в бассейне познакомилась с прекрасной девушкой, которая прилетела в Дубаи для того, чтобы по возможности встретить э богатого араба и остаться здесь навсегда. Вы знаете, мне очень хотелось ей дать поддержку, потому что, когда женщина... Хочет выйти замуж не за умного, не за сильного, не за понимающего, не за личность, которая интересна. Когда женщина хочет выйти замуж за мешок с деньгами, и сегодня этот мешок с деньгами тобой очарован, и он с этого мешка дает и дает деньги, и ты как принцесса. А завтра он наигрался, и мешок с деньгами закрывается, и начинает тебе пинать. Девочки, у меня очень много в коучинге женщин, которые страдают от отношений. Больше всех страдают те, кому некуда уйти, те, которые привязаны к деньгам. Вы знаете, сейчас время поменялось, сейчас время, когда сильная женщина может создать отношения с сильным мужчиной, мир поменялся. Женщина не должна выходить замуж только потому, чтобы ее содержали, женщина может реализоваться сама. Деньги несложно зарабатывать, важно понять, кто ты, чего ты хочешь, поставить цель, устранить препятствия к этой цели и делать. Почему многие люди не достигают цели? Почему многие люди не достигают цели ровно по той причине, потому что они или не знают, куда они идут, или они сдаются раньше, чем приходят к этой цели. Независимость или обеспеченная домохозяйка. Смотрите, домохозяйка бывает разная. Бывает хозяйка дома, когда она друг, она советчик, у нее есть свой капитал, у нее есть время на семью, у нее ценность семья на первом месте, и самореализация происходит через семью. А есть позиция домохозяйки, это женщина, которая не состоялась, которая не смогла реализовать себя из-за неуверенности, из-за внутренних блоков и страхов, из-за того, что она такая, она выбрала мужа, который говорит, сиди дома, не высовывайся, рожай детей одного за другим. И на самом деле, вот эта вот вещь, когда позицию выбираешь не ты, а за тебя выбирает, так сказать, реально ты можешь в любой момент изменить. Ты можешь подумать, да, я занимаюсь домом, да, я люблю свою семью, но при этом я хочу, я хочу реализовать себя в том или ином процессе и начать это делать. Как это начать делать? Следующего вторника, с 27 числа на моей странице здесь начнется марафон. «Реализуй себя на все 100», вы можете прийти на этот марафон, будет абсолютно бесплатным, пройти его, получить поддержку, получить знание, как начать реализовывать себя. И уже через три дня у вас будет четкая карта, как вам двигаться в процессе самореализации. Можно по-другому, можно записаться на личную консультацию, проработать, кто ты, куда ты и двигаться. Можно собрать у друзей и знакомых отзывы. Кому и в качестве кого ваши друзья и знакомые могут вас порекомендовать. И вы увидите некое восприятие вас со стороны. После этого вы можете уже продумать свой план действий. Поэтому есть три варианта. Первый – прийти ко мне на марафон, прийти ко мне на личную консультацию или собрать у друзей и знакомых отклики, составить свой план и реализовываться. Было бы желать. Страхи – это хорошо или плохо. Ну вот смотрите, вот я сижу у бассейна, да? вот этот бассейн глубокий. Если мой ребенок боится утонуть, то я могу спокойно сидеть и вести прямой эфир, потому что страх оберегает. Но если мой ребенок боится, зайти в бассейн, чтобы поплавать, где воды, по пояс или по грудь, этот страх ограничивает. Точно так же огромное количество страхов у нас связано с какими-то изменениями. Если ваш страх связан с чем-то новым, что вы не справитесь, что у вас не получится, этот страх мешает вам плавать в море с деньгами, с классными отношениями, со свободой. Если ваш страх про то, что у меня не получится и надо пройти обучение, нужно прокачать себя, подготовиться, этот страх помогает вам быть лучше. Прислушивайтесь к своим страхам, смотрите на на них, анализируйте и делайте то, что будет приводить вас к результату. Обида. Что такое обида? Это чувство неполноценного человека. Я абсолютно не обижаюсь уже очень давно, у нет этого чувства. У меня есть понимание, что другой человек мыслит по-другому, в его картине мира так, в моей картине мира так. Если я могу сделать нечто, то, что важно мне, и это позволяет моя картина мира, я беру и это делаю. Если э, моя картина мира наступает, нарушает границы другого человека. И мне важно, я не буду наступать на его границы. Но обижаться – это всегда выбор, включаться в эту эмоцию или нет. Знаете, пример другой. Когда муж обзывает жену и говорит, ты дура, ты вообще ни на что не способная. Как здесь обижаться или не обижаться? Смотрите, Если вы правда думаете о себе, что вы дура, что вы ни на что не способны, вам будет обидно. Я точно так не отреагирую, да больше того, мой муж мне так не скажет, потому что я точно знаю, что я достаточно умная женщина из десятки, там, может быть, на шесть. Вот искренне вам говорю. Мой ум в одну сторону развит, в другую сторону касаемо там техники каких-то механизмов не развит. Соответственно, я не могу сказать, что я умная там, на большой процент. Нет. Но в том, что мне нужно, я разберусь и разбираюсь очень хорошо. Теперь второй момент. Ты способны. Опять же, обида ударяется про внутреннее состояние. Если вы искренне считаете, что вы ни на что не способны, вы будете это отлавливать в пространстве. И обида имеет обратную сторону. Это чувство вины. И чувство вины, оно порождает в нас желание получить наказание. Что такое чувство вины? Чувство вины ⁇ это внутренняя такая штука которая делает нас недостойными и прям блокирует и не дает возможности двигаться туда, куда нам важно двигаться. Поэтому с чувством вины имеет смысл разбираться со специалистами, так же как и с обидами.